Спи, пускай тебе приснится дивный город в час заката. Золотая колесница по нему скользит куда-то. Перламутровые птицы, дивный. Проплывают стаи Тянут, тянут к лесницу, в шар закатный улетая Ни кнута нет, ни возницы Только музыка волнами отворила Волшебной колеснице, Проплывающей над нами. Клеил сладко сон ресницы, Ты с улыбкой засыпаешь, Пассажиром колесницы улетаешь. Леет сладко сон ресницы, Ты с улыбкой засыпаешь Пассажиром колесницы улетаешь, улетаешь Пассажиром колесницы улетаешь Спасибо. Я его, главное, в кроватке качаю так и начинаю вот второй куплет петь «Терламутровые птицы». Он головку поднимает «Терми, тели.